Всем привет! Мы снова вернулись всю. Первым местом, куда мы пошли с мамой, был Мюндон. Прямо возле метро есть Starbucks, с которого открывается замечательный вид на Намсанскую башню. Вторым местом был Lotte World. Здесь находится Seoul Sky, что является одним из самых высоких в Азии. Конечно же, здесь есть шопинг и много кафешек. Почему-то именно в этот день была огромная очередь. Стоимость входного билета 27 тысяч местных денег. Чтобы подняться на силу скай нужно спуститься и пройти досмотр На самом деле вид со 124 этажа прекрасен, можно увидеть весь силу целиком. мы отправились в Дантемуль Плаза, так как были праздники, было закрыто абсолютно все, но я обязана была показать маме такое прекрасное место. В этот раз мы жили в хостеле. Так же, как и в Китае, в Корее празднуют праздник середины осени. Именно на эти праздники мы приехали в Корею. Это замечательная возможность посетить множество мест бесплатно, а также увидеть различные представления и вообще окунуться в атмосферу культуры Кореи. И, конечно, в этот день мы решили пойти во дворец. Было очень много народу, но это не помешало окунуться в атмосферу. Вблизи дворца также есть еще одно интересное место. На этой реке собираются множество жителей, чтобы просто помочить ножки, отдохнуть, повеселиться с детьми, а также здесь очень много парочек. Следи следующего влога из Кореи. Спасибо за просмотр.